Приветствую, друзья! Сегодня уже 12 февраля и, как обещала, сегодня провожу розыгрыш лотереи. Распродано у нас 113 билетиков, а это означает, что будет два победителя. Условия участия в лотерее я выкладывала на Фейсбуке, в Одноклассниках, в ВКонтактах и даже на Ютуб. Каждый победитель получает по коробке конфет. Вот такой вот любимов «Гопчинская». Очень милая коробочка и очень-очень вкусные конфетки. Дальше. В коробке прилагается картина по мотивам Гапчинской, Вот такая вот прелесть. «Одному победителю уедет». И вторая картина по мотивам «Гопчинской». «Ты, мое родное» уедет ко второму победителю. Да-да-да, Та Такая вот красота. Итак, друзья, тиражная комиссия у нас это генератор случайных чисел. Сейчас я перехожу на этот сайт, выбираю диапазон случайных чисел от 1 до 113 включительно, ровно столько, сколько продано у нас билетов. И, и нажимаю сгенерировать числа. И у нас выпало первое число 93. Смотрим. 93. Кто стал обладателем этого билетика? 85-100. Алена, Алена, Алена, Алена, поздравляю, вы стали первым победителем в этой лотерее, И вам отправляется приз, картина по мотивам Гапчинской и коробка конфетка ко Дню Святого Валентина. Поздравляю вас, Алена. Давайте же ж Посмотрим, кто станет вторым победителем. Итак, опять нажимаю «Сгенерировать числа». И выпадает число номер 81. Сейчас мы узнаем, кто станет вторым победителем. Так, 75, 84. Коля, Николай, поздравляю, вы становитесь вторым победителем в этой прекрасной лотерее и получаете приз ко Дню Святому Валентину, картину по мотивам Габчинской и прекрасную коробку конфет любимов тоже от Гапчинской. Друзья, благодарю всех за участие в этой лотерее, поздравляю наших победителей, Желаю всем большой, огромной взаимной любви, взаимопонимания всем. И пусть ваши мечты и желания сбываются. Все, кто не успел поучаствовать в лотерее, такую же лотерею, возможно, будут другие картины. Может, от Гопчинска еще какую-то картину на Может, что-то такое цветочное. Я напишу обязательно еще картины к 8 марту и проведу такую же лотерею к 8 марту. И вы можете поучаствовать также в этой лотерее. Раз в 10 сказала лотерея, но это все на эмоциях. Друзья, спасибо вам большое еще раз. Участвуйте в лотереях и вам обязательно повезет. Всю любви вам огромной. До новых встреч. Всех люблю, целую и обнимаю Пока-пока А также смотрите мои другие видео на моем канале